Мы соберем красные зерна и из них зафигарим кофе. Сегодня у меня новый опыт. Я ночую в кемпинге. Мы с ребятами приготовили ужин. Бон Доброе утро, планета! Вот я стою на балкончике нашего отеля. Сюда открывается потрясающий вид. Правда, немного облачно, но все равно круто вот там вот у нас есть бассейн оказывается внизу вот здесь вот горы кормушка для птиц птиц пока нету Он мандарины растут или что-то похоже на мандарины вот это вот кормушка для калибри кто не знал видите вот здесь такой как бы нектар налит а здесь маленькие дырочки и калибри полетает сюда сует сюда свой нос ну клюв и пьет нектар Сендеру, что бы это ни значило, проходишь практически под джунглям, и вот наш домик стоит, ну как наш, мой. Значит, соответственно, интересно, как надо попасть к бассейну, куда надо идти, интересно было бы сходить. Вот, бананы, кстати, смотрите, растут, это красные бананы. Видите, вот на ней зачатки такие появляются, а потом вырастает целая гроздь бананов. А, еще хочу сказать крутую вещь, смотрите, вот видите, а, вот тропа, а, и вроде бы обычная тропа, ты идешь и идешь, но а, прикол в чем, сейчас покажу вам. Ладно, так покажу. В общем, ты когда идешь, ты просто идешь и не обращаешь внимания, правильно? А вот эти листья, они бывают еще больше размеров, ну, раза в три. Наверное, вот типа как вот такой вот лист бывает лежит. И под этим листом может прятаться все, что угодно. Даже под этим маленьким листиком может прятаться змея, скорпион и так далее. И ты идешь, ничего не подозревая по такой тропе, случайно наступаешь на них и получаешь... И получаешь неприятность. Вот это одна из вещей, почему здесь ну по джунглям ходят в длинных в длинных штанах типа джинс и в сапогах потому что большинство всех укусов допустим змеи приходится на ну вот на нижнюю часть стопы на голени, точнее по щекотку примерно вот но ну, а сапоги они вот до сюда то есть это с запасом теперь при Хватает тебе этого с запасом. Ну, а скорпионы, они вообще маленькие, как бы они кусают. Но скорпионы, как правило, не сильно ядовитые. То есть укус скорпиона, это примерно как больной укус пчелы. Но опять же, есть от скорпиона, есть разные, есть очень ядовитые, есть не особо ядовитые. Самые-самые ядовитые скорпионы могут убить ребенка. Ну, то есть взрослого человека убить, возможно, не получится у них с одного укуса. Вот, Солента входит в знаменитый колумбийский треугольник кофейный. Перейра, Армения и Манизалес. В этом треугольнике растет большая часть всего кофе, производимого в Колумбии. Здесь самый крутой климат для этого. Но ну, все условия для этого есть. Вы сами видите, погода не слишком солнечная. Это нормально, потому что кофе не любит солнце, но в то же самое время ему нужно тепло и влага. Мы уже въехали на кофейную плантацию. Смысл такой, что ты едешь прямо вот посреди кофейных кустов. Вот так вот кофе растет. Он еще зеленый, потом он вызревает до красного, потом его собирает. Вот так вот мы едем. Вот, вот так вот Мэтт снимает видео про кофе. В общем, мы пришли на кофейную плантацию. Нас отправили собрать кофе с такими штуками. Надо... Вот так вот она выглядит. Надо собирать только красные. Так, здесь красные наверху, но желтые внизу не подходит Вот там есть красные. Сейчас мы соберем красные зерна и из них зафигарим кофе. Блин, зеленые. А вот красная В общем, вот таким вот макаром собираем кофе. Вот так вот происходит обработка. Только что мы делали это руками, если делают машины, само собой понятно. Потом очищают дополнительный кофе, ну бабы кофе зерна. Потом по этой трубе попадает в эту ванну. В этой ванне замачивается на 14 часов. Вода спускается, попадает зерна в ту ванну. Там он проходит предварительную сушку, убирается излишки воды. После этого он попадает вот сюда. Сушилку. Сушилки уже. Он сортируется на первый и второй класс. Но смысл такой, что эта штука трясется. Зерна... Это черные, это отбраковываются зерна, выбрасываются. Зерна первого класса остаются наверху, зерна второго класса плохие, зерна э, идут вниз. После этого сортируются по мешкам, если клиенту нужны необжаренные бобы. А большинство людей, большинство компаний как раз используют необжаренные бобы и обжаривают их самостоятельно. То есть в Италии, в Японии, в Германии самостоятельно обжаривают зерна. Кофе. Здесь их только сушат. После того, как они прошли эту процедуру, их уже можно обжаривать и варить кофе. Обычно не люблю кофе, не пью его, но здесь в Колумбии начал пробовать с немного сахара добавляют, чтобы не было кофе. Но он здесь гораздо вкуснее. Вот всю чашку выпил. Вот так вот собирают, потом перемалывают, но ну, отделяют зерна от плевел, потом сушат, снова отделяют, получается, вот здесь отдельно плевело, отдельно зеленый кофе. зеленый кофе, потом его обжаривают. Самым лучшим кофе считается средние обжарки. Это кофе высокого качества. Если кофе подгорело, его называют. Высокая обжарка Это уже не такое высокое качество Потом его перемалывают Вот на такой штуке Ну или подобие Сегодня у меня новый опыт Я ночую в кемпинге а, Арендовал палатку Спальник И матрас Сейчас пойдем в расположенность Поставим наши палатки рядом И приготовим еду На костре И устроим такое Бэкпекерские ночи, ужин, ну, в общем, будем так жить одну ночь. Завтра 6.30 я сделаю быстренький тур на лошадях, часа на 2-3, на и потом поеду дальше на юг, потому что времени у меня остается все меньше и меньше, осталось целых три дня до прилета группы, я должен успеть все проехать, но мне осталось чуть-чуть уже. Ребята разводят палатку, ставят палатку здесь, мне ставят палатку вот сюда. Короче, тут полностью все включено, даже установка палатки обходится с удовольствием 40 тысяч песо Пример like <laughs> Это примерно где-то 13 долларов, ну, около того Она сейчас палатку поставит, и мы начнем готовить ужин, купили в магазине все Ээ, как у тебя дома? Сколько у тебя а, окей. <laughs> outside, ah, okay. outside is for me yeah, and inside for you. Окей. Okay. Вот, But... nice <laughs> cool. yeah. значит, мой дом уже почти готов. Сейчас чувак все дособирает. Что-то он тут накосячил. Лишние детали остались. И он решил, что я могу без лишних деталей прожить ночь. Такой, мне кажется, я не помещусь в него. Слишком короткий. Буду спать по диагонали. Либо это дом для коротышек. Ну ладно. Будем пробовать сегодня. Давно не спал в палатке, а тут сплю в палатке сразу в Колумбии. Где-то посередине... В Колумбии, где-то в богом забытом месте, вместе с коровами, ослами, под пальмами. Круто! Сейчас Мэтт готовится развести костер. Я скажу им, что ты готовишь Это свет для Это розжиг для костра. Сейчас он приготовит его. И будет готовить еду. еду. Айталь, good мой friend. Okay. Good в общем, мы с ребятами приготовили ужин. Bon вот такая паста uh, вы Паста с тунцом. Сразу кошка прибежала. Uh, mm. Сейчас после этого мы закурим сигарку. У меня есть. What нет Light? Нет. Yeah. Yeah. Uh, в общем, сейчас будем кушать и потом я пойду спать в палатку наше путешествие на лошадях заканчивается хорошим ливнем, сейчас он уже почти закончился, я весь мокрый, как курица, пока я не увидел других людей в пончу, и не нашел у себя за седлом тоже пончу, я успел промокнуть просто здесь, Ну вы сами знаете такой тропический ливень, так что путешествие у нас Получилось у меня мокрая. У ребятка сухое, а у меня мокрая. Ну ладно, тем интереснее.